Мы сегодня с вами будем собираться на фитнес Вспомним, ну, или узнаем, какие вещи с собой взять Во что лучше всего одеться И сходим с вами в магазин Возьмем перекусить перед и после тренировки Да и просто весело проведем время видеть тебя на этом канале меня зовут станислав мар добро пожаловать в мир любителей фитнеса это канал марба так я ж здоров я слишком здоров соседям видимо мешаем я слишком здоров сразу предвижу ваши вопросы ты что будешь сейчас целый день показывать нам сбор в зал это делать с 5 минут но ну, я же знаю, некоторые собираются год и два и всю жизнь, поэтому один день – это ничто. Сначала я хочу сделать маленькое признание. Я профессиональный фитнес тренер с десятилетним стажем. Да, я целый год ничего не делал, сменил род деятельности. А разминку же делал. Да и разминку я никакую не делал. Ну, только во сне от собак убегал, ты считается? Друзья, я вернулся, чтобы передать вам свои ценные знания. Можно как-то поскромнее? Ну, хорошо. Ну, просто привести себя в форму заодно. Итак, погнали собираться. С чего бы начать? О, с одежды. Фу. Оу! А, там же цензура. Итак, решаем, что одеть на низ. Какие варианты? Вот это. Ну, так, я кажется, буду слишком крутую взять. Да? О, а может быть такой пляжный вариант? Ну, типа подкачанный, такой, бежит по пляжу с доской для серфа. Для скорее всего. Согласен. Пляжные шорты не подойдут. Это не место для зала. Тут надо сражать свои грации. А может быть, как настоящий рестлер? вариант, в принципе, спортивные штаны, но еще хорошо подойдут спортивные шорты. Ну, только не слишком свободные, чтобы вот так вот здесь, где штанина не свисала вот сильно вниз. Вот, от шорта вот это свободная арка. Когда вы лежите на лавочке, у вас в эту арку все видно. Вот такие не надо. А девчонкам подойдут и шорты, и штаны, в принципе, и леггинсы, те самые, как показывал. А вот это, кстати, мне уже особо не нужен. Ну а теперь давайте поговорим с вами о верхней части одежды. Вот ну очень смешно, вот это может. Там да, ну, что прикалуйтесь, на ну, я в таком не пойду, а ну, Вот такой неплохой вариант, но она немножко так сковывает движение. Но говорят, что сохраняет тепло. На самом деле нет, ничего особо такого не замечал. Как по мне, есть вариант немножко получше. А еще вот скажите мне одному, ну, кажется, или. К этому комплекту верхней части подойдет. Вот. Я вам никого не напоминаю в этом. Защита. Ну вот, отличный вариант. Свободная футболка из хлопка. Ну, можно с примесью синтетики. Вы в ней себя будете чувствовать комфортно и будете заниматься как у себя дома. А для людей ну, с повышенной потливостью, все-таки рекомендую с повышенным содержанием синтетики или полностью синтетические футболки. И вам надо будет с собой носить один аксессуар, о котором скажу позже. Ну а теперь снова давайте вернемся к ногам. Нет, это еще рано. Сначала надо подкачаться. Вот такие слитки отлично подойдут для болеронов, например, да? Оп. Ну, вообще-то не мои. Я такие не ношу, я уже не одолжу. Как, в принципе, и весь еще не тут нужно надевать что-то проверенное временем к примеру, но ну, я имел в виду в этом столетии проверенное. Ну вот, классный вариант не смотрите на цвет, но мы помним, что спонсор это моя супруга всех носков, я не стал свои грябые показывать а, тут а, у нас есть низкая посадка вариант либо высокая, мы стараемся взять с низкой посадкой, чтобы ноги нам не передавливало когда мы будем заниматься активно на кардио у нас будет нарушена ток крови, потому что и так из ног уходить по венам не очень комфортно особенно с передавленными ногами так что берите на заметку обувь вот это очень серьезный пункт ваша обувь должна быть дышащая должна быть такая сверху сеточка ни в коем случае вот чтоб не было как у меня с плащником такая как Дими-Сезон, до да, закрытая обувь Вот сейчас сниму вот чтобы вот такая она не была а что вообще воняет так да это с кастрюли вон, у нас там протухло что-то Кастрюля пустая и чистая. Откуда вон, спрашиваю. Для каждого вида деятельности и даже в зале подойдут свои кроссовки. К примеру, для ходьбы или бега подойдут кроссовки с мягкой подошвой, легкие. И обычно рисунок и контур подошвы повторяет контур стопы. А для силовых тренировок отлично подойдут более упругие, как правило, с плоской подошвой для отличной устойчивости во время выполнения многих силовых движений. Ну, в общем, зашел в магазин, одел, примерил, комфортно, устойчиво, легко, все по твоим целям, бери и все, можно идти в зал. Ну все, мы одеты, а теперь аксессуары. Тут чем больше, тем лучше. На турнир в онлайн игры собрался? Ну что ты такое говоришь? Подписчики подумают, что я в перчатках играю. Я без. Не стоило мне их одевать, они не по размеру. Ну о секретах, как я надел перчатки женские размеры XS я вам расскажу в следующем видео. Но если серьезно, друзья, все вот эти аксессуары вам на первых этапах вообще не обязательны. Не, ну можете, конечно, взять с собой вот этот фитнес-браслет, если вы так любите измерять пульс. Так, интересно, сколько пульс? А на этой руке сколько? Зай, а у тебя сколько? А у тебя сколько пульс? Ну серьезно, на первую тренировку вам даже не нужны перчатки, ну кроме случаев, когда у вас слишком нежные шелковистые руки. Шелковистые. Звучит, как будто волосистые. Но мы же знаем, что волосы на ладошках не растут. При особых обстоятельствах у подростков растут. Запомните, самыми важными аксессуарами для вас на первых этапах будут эта спортивная сумка или рюкзак. Это маленькое полотенце, чтобы от вас не осталось мокрого места. В смысле, на лавке. Это питьевая чистая вода. А есть какой-то неженский стаканчик? О, самое то. Ну и музыка по желанию. Че, вообще желания такие? Имею в виду с собой брать наушники там. О, остается еще парфюм. Фу, от кого-то воняет, взял. Скорее всего, аромат просто не подошел. Никакой не подойдет, придурок. Кстати, точно такая же ситуация может произойти, если вы не пользовались никаким парфюмом. Как, спросите вы? Природный запах, отвечу я. Да блин, чем это снова так воняет? Да это только что кошка в туалет сходила, из этого так воняет. Кошка вообще-то со мной тут лежит. И лежала. Благо, эту ситуацию исправить очень легко. Освежитель. Дезодорант. Не туда. Еще один дезодорант. Не, перед этим желательно помыть. Поздравляю, мы закончили сбор и теперь остается подумать, как бы нам перекусить перед тренировкой и после Правда, пока все это снимал, уже Ночь наступила Идем в магазин Итак, бежим в магаз Хотя, че мы бежим? Идем в магаз Тут ненормально, чем бегать Спокойно дойдем Закупаться будем сегодня бюджетно Ну, такое себе Чепоненько. А, хотя я буду не в шортах С доской кстати, если вообще без заморочек хотите не готовить, можно взять вместо яиц курицы просто тунца консервированного. Это вообще быстро. Чпоник, а он Армаз пару бананчиков. Чпоник, Бречь в удобных пакетиках. Чпоник. Ну все, у нас полный комплект, больше нам ничего не пригодится. кроме, может быть. Как следствие. И погнали на кассу! мы вернулись из магазина, и теперь пара полезных советов. Перед тренировкой за 2,5-3 часа можно скушать бурого риса либо гречки с одним или двумя яичками куриными и один желток. Это будет комфортно для вашего пищеварения, вы успеете за это время полностью впитать все питательные вещества и использовать эту накопившуюся энергию для тренировки. Но это для набора мощной массы. Если вы планируете снижать вес, либо контролировать его, желательно поесть овощной салат с рыбой также за 2,5-3 часа. Ну, а когда мы вернемся после тренировки, мы обязательно съедим 2 или 3 яйца, плюс та же самая греча, либо рис. И желательно вот здесь порцию немножко посытнее сделать, если особенно мы набираем мышечную массу. А если мы планируем сбрасывать вес, либо контролировать, мы съедаем большей части овощи и белка повышенное количество. Не стандартные 2-3 яйца, а 3-4 яйца. Вот так вот будет выглядеть наш рацион. Опять-таки, это в среднем я назвал параметры и количество пищи для меня. Для вас это будут другие параметры. Если интересна эта тема, то пишите в комментариях, расскажи подробно про питание. Запишем в ближайшее время про питание отдельный ролик. Все, мы полностью готовы. Теперь нас ждет первая тренировка в зале. Если тебе нравится такой формат, и ты готов от выпуска к выпуску следить за этим увлекательным процессом, обязательно подпишись, поставь желательно лайк, или напиши в комментарии, что тебе не понравилось или понравилось. Я уже жду вас тут. Ну, серьезно, давайте вместе поможем этому каналу в развитии, поставим лайки, подписки, и нас ждут куча увлекательных приключений. Ну, по конечно. Помните, был бы прокачанным канал Marbox, а мышцы нарастут. Все, всем пока! Oh.